Всем карантинщикам привет, на связи МК. Я слегка приболел, кашель, температура. Так что извините за голос. Курс доллара многим из нас подпортил планы. Железо в магазинах подорожало на 10-20%, ну что ж, придется затянуть пояса. В этом видео мы расскажем, как в текущей ситуации собрать крепкий базовый игровой ПК, который вполне можно будет в будущем легко апгрейдить. Если у вас уже стоит старичок и вы не хотите собирать компьютер с нуля, в описании ссылка на наш прошлый ролик про антикризисный апгрейд. Отдавать сейчас 100 тысяч рублей за топовое игровое железо может далеко не каждый. С другой стороны брать Xeon, Huanan, Sali или поддержанное железо также желающих не очень много, поэтому мы решили подобрать для вас пару сборок на Intel и AMD в диапазоне 30-35 тысяч. Это не самая большая сумма, и при этом за такие деньги действительно можно собрать ПК, который справится с большинством игр в Full HD далеко не на самых низких настройках, ну и для работы будет отличным решением. Поехали. Да, времена двухъядерного гиперпня прошли безвозвратно. Такой процессор будет жестко тубить в большинстве современных тяжелых игр, хотя для фанатов Dota 2 или танков он до сих пор актуален. Но мы будем ориентироваться на AAA проекты, так что ниже четырех ядер падать уже никак нельзя. Раньше в сборку за 30 тысяч вполне влезал шестиядерный райзен 5 1600. После того, как рубль укрепился на 75, этот CPU стал стоить больше 8000 рублей, что для нас дороговато. Но если вы согласны слегка увеличить бюджет, то стоит взять этот CPU и обязательно с маркировкой AF, это хороший задел на пару лет вперед. Но если все же ваш потолок тысяч, то можно посмотреть на решения от Intel, которые вновь стали выгодными. Так, за четырехъядерный Core i3-9100F просят чуть больше 6000 рублей за бокс-версию с кулером в комплекте. Да, этот процессор имеет только 4 ядра и 4 потока. Да, у него частота лишь 3.6 ГГц и нет возможности разгона, но при этом всем он достаточно холоден, поэтому стокового кулера будет достаточно и к тому же в играх по среднему FPS он приближается к тому самому шестиядерному Ryzen 5 1600, который стоит дороже. Конечно нужно понимать, что запаса на будущее у этого процессора минимум, но зато сокет LGA1 с 51 второй версии позволяет проапгрейдить его вплоть до 9 9900K. А что насчет AMD? Как я уже сказал, всего пару месяцев назад наш бюджет влез бы Ryzen 5600, но сейчас он стоит больше 8000. Есть переходной 4-ядерный 8-поточный Ryzen 1400, однако это достаточно редкий звери и стоимость на него вообще неадекватная, сейчас за него просят 7-8 тысяч. Поэтому опять же опускаемся до 4 ядер и 4 потоков. Примерно за тысячи можно взять бокс-версию Ryzen 3200 Процессор плох тем, что его нужно разгонять и разгонять хорошо. На родной частоте в 34 ГГц из-за низкой производительности на ядро у архитектуры Zen он существенно хуже выше указанного Core i3. И даже на частоте в 3.8 ГГц, которую можно получить с недорогим боксовым кулером, он все еще в играх выступает хуже решения от Intel. Но зато стоит дешевле, да и в будущем вариантов апгрейда больше, поэтому сборка на AMD будет базироваться именно на нем. В случае с такими недорогими и не горячими процессорами можно сильно сэкономить на плате, вот прям настолько, что можно взять всякий BioStar на чипсетах H310 или A320, однако мы не рекомендуем этого делать, потому что в таком случае вы как минимум лишаетесь разгона для Ryzen, а как максимум в будущем такая плата пожелает удачи вашему апгрейду. Причем с учетом того, что зачастую разница в цене между материнскими платами уровня полный хлам и ничего так Составляет меньше тысячи рублей, поэтому экономить на плате точно не стоит. Итак, что же нам предлагают для Core i3? Например, MSI B365 M Pro VDH? 4 слота под ОЗУ, 6 фаз питания CPU, металлизированный слот под видеокарту и есть разъем под M2 SSD. И все это за 5500 рублей. Такая плата без проблем в будущем потянет какой-нибудь Core i7-9700F, который без возможности разгона особым жором не отличается. Конечно, разгона ОЗУ нет, но эту печаль пережить можно. Берут же люди MacBook на Core i9 с DDR4 2400 и ничего не жалуются. Что касается Ryzen 3, то можно обратить внимание на срок B450M PRO 4F, она стоит уже почти 6000, зато имеет 9 нечестных фаз питания с радиаторами, а также 4 слота под ОЗУ и уже 2 разъема M2 для установки SSD. В будущем такая плата вполне справится с восьмиядерным Ryzen 7 3700X, если особо не баловаться с разгоном. Хотя сами Ryzen 3000 скорее всего не дадут вам такой возможности. AMD выбрали почти весь частотный потенциал уже на заводе. Теперь про накопитель. Можно взять или SSD на 240-256 ГБ, или жесткий диск на терабайт. С одной стороны на жесткий диск влезет с десяток тяжелых игр и еще под софт место останется, с другой с таким накопителем Windows 10 будет работать на четырехъядерном Core i3, как будто ее на Pentium 4 запустили, поэтому лучше взять SSD, а уже потом докупить HDD или же поставить его из старого ПК. Да, на пару сотен гигабайт особо не развернешься, но несколько игр и нужный вам софт влезут, но что самое главное и игры и система будут грузиться очень шустро и вы даже и не успеете сбегать на кухню за вкусняшками. Конечно брать для такой сборки топовый Samsung смысла нет, стоит остановиться на более доступном SSD VD Green на 240 гигабайт, и если не напрягать его постоянной загрузкой торрентов, он будет радовать вас не один год. К слову, Western Digital выпускает и скоростные NVMe-накопители. У меня самого такой стоит. Если вам нужна максимальная скорость по доступной цене, M2 Blue будет отличным выбором. Он в четыре раза быстрее SAT-SSD, скорости чтения 2400 МБ в секунду и записи 1750 МБ в секунду для SSD на 500 ГБ, и на него дают аж 5-летнюю гарантию. Конечно, в сборку за 30к такой не влезет, но если ваш бюджет выше или, например, для прокачки ноутбука, NVMe накопители WD Blue — отличное решение. Разницу вы почувствуете сразу после запуска операционной системы. Такой SSD подойдет и геймерам, и профессионалам. Так что без сомнений рекомендую к покупке — ссылки на информацию и цены на SSD WD Blue я оставлю в описании. Теперь про оперативку. На дворе 2020, так что ставим сразу 8 ГБ двумя планками по 4 ГБ. Этого объема действительно хватит для подавляющего большинства игр, если не выкручивать настройки на ультра. Хотя вам, скорее всего, видеокарта этого сделать не позволит. Ну и да, перед игрой придется закрывать всякие хромы и фотошоп, которые очень любят потреблять ОЗУ гигабайтами. Собственно, по этой же причине мы рекомендуем материнки с четырьмя слотами — вы сможете в будущем в оставшиеся два слота поставить еще 8 гигабайт и суммарно получить 16. А разумеется, брать дорогие планки с частотами выше 4 ГГц радиаторами с подсветкой мы не будем. И тут причина не только в деньгах — Core i3 вообще не поддерживает разгон, а Ryzen 3 в любом случае выше 3200 скорее всего не прыгнет. Как итог, берем стандартные зеленые плашки Crucial по 4 гигабайта, которые стоят около 1700 рублей за штуку. Разумеется, если вы планируете не только играть или же не любите закрывать программы перед запуском игры и готовы за это заплатить, можно взять сразу две планки Crucial по 8 гигабайт, что обойдется вам примерно в 7000 рублей. А мы переходим к видеокарте. Кажется, в стане вечных LGA775 и AMD FX прибавление. Видеокарта AMD Radeon RX 570 радует людей высоким FPS Full HD уже далеко не первый год, и уходить на пенсию она не собирается. Правда, спасибо курсу доллара, она стоит сейчас почти так же, как и на старте. За качественную версию от Sapphire просят почти 13 тысяч рублей. И да, это решение с 4 гигабайтами видеопамяти, а не с 8. И проблема в том, что падать ниже уже некуда. Да, существует GTX 1650, которая худо-бедно тянет современные игры в Full HD, только вот стоит она всего на 500 рублей дешевле при разнице в производительности до 15%. Конечно стоит понимать, что RX 570 уже далеко не топ и даже не средний уровень, и что 4 гигабайта видеопамяти уже минимум для комфортного гейминга в 1080p. Но все еще эта видеокарта, уходящая корнями в 2016 способна тянуть современные и проекты как минимум на средних, а временами и на высоких настройках графики. Собственно, поэтому мы ее и берем. Если вам этого мало и вы готовы доплатить, можно обратить внимание на NVIDIA GTX 1660 — так версия от Polit на 6 гигабайт обойдется вам в 17 тысяч рублей. Она на 20-25% быстрее RX 570, да и 6 гигабайт видеопамяти уже сложно назвать лишними. В итоге такая видеокарта абсолютно комфортно чувствует себя в Full HD и в некоторых новинках вы можете порадовать себя даже ультра настройками графики. Блок питания FSP Привет, давно не виделись. Да, FSP ITX 500 PNR. Раньше за 3000 рублей или чуть дороже можно было взять какой-нибудь BeQuiet абсолютно другого уровня, но ну, а теперь только старый добрый PNR на 500 ватт. Да, он возможно будет немного шуметь, но зато честно свои 500 ватт выдаст. Да и базовая защита у него есть. Короче говоря, это наш клиент. Ну и в заключении корпус. Как вы уже скорее всего поняли, мы пытаемся умно сэкономить практически на всем, так вот всякие стекла, RGB подсветка и прочая мишура не для нашей сборки. Имеете опыт резки металла? Чудесно. Сэкономите пару тысяч рублей на корпусе и заодно с пользой проведете еще один день карантина. Ну а для всех других пойдет самый дешевый корпус, который вообще можно найти. У нас платы стандарта M-ATX, так что они точно влезут. Кулеры вообще боксовые, да и видеокарта не длинная. Короче говоря проблем с подборкой корпуса не будет. Вот нашелся какой-то дешевый корпус за 1300 рублей. Всего пару месяцев назад этот ноунейм стоил дешевле тысячи. Качество? Ну если не дышать, стенки гнуться не будут. Короче говоря, в любом случае это лучше, чем собирать систему в коробке из-под материнки. В итоге базовая сборка на Intel вышла чуть дороже 35 тысяч рублей, на AMD на 1000 дешевле. Но при этом первая будет лучше на данный момент, обеспечивая более высокий FPS в играх. У сборки же на Ryzen лучший потенциал для апгрейда. И тут уже вам решать, что для вас важнее. В комментариях напишите сборку, под какой бюджет вы бы хотели увидеть в следующем видео. Не забывайте поставить лайк, это лучшая оценка для нашей работы. У микрофона был Михаил Крошин. Не болейте. До скорых встреч.